Как же я соскучилась по тебе, безумно, мне сносит башню. я так хочу оказаться в твоих объятиях, почувствовать силу твоих рук, нежность твоих губ, твой аромат. До скорой встречи, любимый. Где ты